Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Начинается дашний сезон, конечно, кого-то еще весной начнется, но сейчас, тем не менее, надо закупать семена. Каким огурцам отдать предпочтение, какие сорта сюда получаются отлично, об этом мы сейчас с вами и поговорим. Потому что сортов огурцов существует очень много, порядка 500 сортов существует, каждый год появляются все новые и новые, Сорта, гибриды, все это растет, как разобраться ну, в этом великолепии. Ну, значит, знайте, что все сорта огурцов разделяются на пчелоопыляемые и самоопыляемые, то есть партенокарпические. Так вот, в теперешних условиях, когда климат очень непредсказуемый, значит чередуются холодные дни с теплыми днями, холодные ночи, наш я бы сделал ставку в теперешнее время на порты на Карпические, то есть самая пляма сорта. Ну, эти сорта прекрасные сорта, выведенные сорта, гибриды, выведены, конечно, и как для улицы, так и для защищенного грунта. Ну, для улицы может быть меньше, меньше таких гибридов, для теплиц гораздо больше. Но, значит, смысл теперешних гибридов, Ну, что если старые сорта давались в кустах где-то до 5 килограмм урожайность, то теперешняя урожайность этих гибридов, как и правило, где-то 7-8 килограмм, а то и повыше. То есть очень хорошая урожайность каждого растения. Ну и вдобавок, что они независимо от поводных условий, всегда завязывают вам урожай. И сорта эти как бы Большинство сортов выведенных на старшее время, они универсального типа. То есть они пригодны как для засолки, так и для употребления в свежем виде, то есть в салатах. В общем, они сочетали все хорошие признаки от обеих групп огурцов. ну как и кому чему отдать предпочтение на наших участках? Ну, сразу я покажу вам сорта, которые идут для открытого грунта. Очень хорошо в открытом грунте наша Маша. Сорт очень хороший, видите, такие самые. Он, ну, наша Маша, чем-то похож на родничок. Такие белесоватые полосочки, все. Ну, и как бы его запросто можно принять за родничок. Ну, хотя у родничка уже давно нету. Ну, кусовое качество хорошее. И засолки наша Маша тоже бесподобная. Вот она стоит. Видите, она тоже такая красивая, немножко крупно, крупноватенькая. Она смотрится очень великолепно. И она черношипая. Черные шипы, как бы, роднят ее родня, с родничком. Ну, по урожайности она гораздо-гораздо выше. Ну, следующий сорт – это изумрудная семейка. Изумрудная семейка, она также идет для выращивания в открытом грунте. Его можно выращивать в этом грунте, и он порадует вас большим и обильным урожаем. Ну и серии это российская фирма Гавриш, чтобы знали. Наша Маша это голландские. Изумрудные серошки. Изумрудные серошки тоже великолепнейший сорт, это самое, для, который можно выращивать э, в открытом грунте. Он также вам ежегодно будет давать хороший и э, обильный урожай. Ну, конечно, для закрытого грунта или для временных пленочных укрытий выбор гораздо сортов больше. Но все эти вот сорта, которые назвал, которые могут расти в открытом грунте без пленочных укрытий, они могут расти тоже, так также в теплице. Ну, в теплицах, значит, что я советовал вам э -э, на что обратить внимание. Сортов существует море. Если вы зайдете в магазин, глаза разбегаются. Ну, сорта длинная, коротко плодная, ну, длинная сорта это салатные, типа император, там типа других там это сорта длинно не только салатная и так сильно я не скажу, что вы уже ими этими сортами увлекайтесь, потому что кушать каждый день огурцы, это тоже не всегда захочется, вот, поэтому там одно-два растения вполне достаточно, чтобы обеспечить вашу семью. Но есть сорта более короткоплодные, сорта, которые хороши как в салатах, так и в закатках. Ну, самый такой сорт уже он не совсем новый, но он бесподобный. Сорт бесподобный – это артист. Сорт артист бесподобный, почему? Потому что хорошее вкусовые качества, устойчивость к болезням этого сорта, потом хорошее качества засолки засолке и очень урожайный. Сорт очень урожайный, буквально 5 растений артиста, посаженных в теплице, обеспечивают всю вашу семью как закатками, так и свежими огурцами. Еще один хочу показать голландский сорт, очень красивый, в смысле, что его пучковое заложение завязей по 3-5. По Если вы будете давать хорошую подкормку вашим огурцам, он вас засыплят. Это сорт гунар. Сорт гунар. Это как бы с моих сортов. Я привел очень много сортов Но гунар я каждый год все равно покупаю семена и высаживаю. Потому что по урожайности с этим сортом сравнится очень мало. Вот, Прямо грозди. Он висят гроздьями огурчики. Ну и соответственно их можно собрать. Видите, вот они такие небольшенькие, как в этой баночке. Вот, и очень красивые. Следующее, что, и что такие интересное, это дедушкина внучка. Это российский сорт фирмы Гавриш, дедушкина внучка, сорт бесподобный, также он идет в засолку и в свежем виде, то универсальное использование, и точно также пучковое заложение завязи, вот. ну, Мунар, как бы, лучше, скажу честно, нравится, вот дедушки внучка на хотя тоже очень хорошая. Ну, не сдается их позиции и такие старый сорт, как Кураж. Гавриша, сорт Кураж, как бы, это был из первых гибридов, как бы, ну, благодаря своей урожайности, своей устойчивости, ему тоже надо найти место в вашей, в вашей теплице или в вашем парничке. Так что даже вот эти сорта, которые вам назвал, среди сотен других сортов, вы посадите, вы будете обеспечены богатым урожаем, будете обеспечены закатками, ну и салаты, свежие салатики будут у вас весь сезон. Так что обратите внимание на эти, на эти сорта, постарайтесь найти их семена посадить на своем участке. И потом получать богатый урожай, ну и радоваться плодам своего труда. До свидания.